Всем доброе утро. Так. Всем доброе утро, пока все собираются. Напоминаю, что сегодня сейчас у нас будет занятие по кундалине-йоги. Меня зовут Ксения. И пока все собираются. Сядьте, пожалуйста, ровненько. И расслабьтесь. Для начала расслабимся. Сегодня сделаем с вами крию для того, чтобы, чтобы проснуться чтобы омолодиться и почувствовать, что у нас энергия-энергия пошла. Так, садимся прямо. Подбородок чуть-чуть на себя. Положите ручки на колени. Закройте глаза. И чувствуйте свои ощущения. Без каких-либо суждений, не нужно лишней аналитики в голове, не нужно гиперрефлексии. Мы просто... Чувствуем себя. И делаем глубокий вдох. И выдох. Снова вдох, набираем. Живот, диафрагма, грудная клетка. Вдохнули и выдохнули. Все, то же самое, обратно, в обратном порядке. Окей, снова вдох. Выдох. Нехорошенько протираем ладошки. Почувствуйте свои ладошки. Хорошо, хорошо, интенсивно растираем ладони ладонь. И приложите ее к груди. И в начале занятия кундалини-йоги, для того, чтобы открыть пространство, мы поем мантру «Онг-намо, намо три раза. Вдох. И выдох. Поместите руки на колени. Начните двигать плечами назад. Делайте это хорошо. Вот эти круги. Плечи образуют такой хороший круг. Шея, голова не двигается, двигаются только плечи. Назад, назад, назад, назад. Не забываем дышать. Дышим. Я вижу спасибо, что вы ставите мне сердечки. Но, пожалуйста, делайте. Назад, назад, назад. Хорошенько, хорошенько разминаем плечи. Почувствуйте, почувствуйте весь стресс, который у вас вот в этих местах скапливается. Не надо к нему как-то относиться. Вы просто, если вы чувствуете напряжение, просто позвольте ему быть. Не надо на него злиться, не надо по этому поводу расстраиваться. Вы просто осознаете, да, оно есть. Вы же сейчас с этим работаете, тоже хорошо, а смысл как-то эмоционировать его нет. И вперед, то же самое, вперед, вперед, вперед, плечи делают, видите, круг, вот так, оба плеча, вперед, вперед, вперед, вперед. Сделайте круги плечами настолько, насколько вам э, позволяет ваше тело. Постарайтесь сделать так, чтобы вам было комфортно, но слегка, слегка за этой чертой комфортности. Вы как бы преодолеваете постоянно. Не надо делать сверх, прям вот со всей силы. Настолько, насколько это возможно. И чуть повысьте планку. И каждый раз, каждый раз вы слегка-слегка повышаете. Вперед, вперед, вперед, плечи вперед. Вдох. Вдохнули, прижали плечи к ушам, задержали дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. И поехали. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дох. Задержали. Держим, держим, держим дыхание. Притяните сильно плечи к ушам. И держите дыхание. И мощный выдох. Дох. Вдохнули. Притянули плечи к ушам. Сильно задержали дыхание. Сильно тянем плечи. И напрягите, напрягите мышцы. И выдох. Еще раз вдох, вдохнули, держим дыхание, и выдох. Закройте глаза и почувствуйте свои ощущения. Рассвабьте плечи, можете подвигать теперь просто. Стряхните руками, Стряхните, потрясите кистями рук. Двигайте всем телом. Вдох, выдох. И теперь руки в замок. В замок. Работаем с кистями. Просто двигаем. И в другую сторону. Угу, отлично. Руки на колени. И начинаем делать такие круги. То есть у нас спина. Вот, образует такой круг. При этом держимся руками. Фиксируем. Это наш такой фиксатор. Руки на коленях. И двигаемся. И дышим. Выдох назад. Вдох вперед. Выдох назад. Если хотите, если вы чувствуете, что вам окей, вы можете ускориться. Если вы чувствуете, что вам нужно время, вы можете делать чуть медленнее. Как я уже говорила, находим свой темп. Если мы делаем чуть быстрее, то мы просто подстраиваем дыхание под движение. Оно не должно быть быстрым. И в другую сторону. В центре вытянулись, вдох, вдохнули, спина прямая тянется вверх, грудь чуть вперед, подбородок на себя, держим дыхание, вытягивайте позвоночник вверх, держим, держим, держим дыхание, тянитесь вверх. И выдох. И сейчас становимся в такую позу. Смотрите, у нас плечи и кисти рук на одном уровне. Бедра и колени тоже на одном уровне. Мы будем делать кошку-корову. Смотрите, мы будем делать вдох наверх. Смотрим наверх. С выдохом у нас сначала подгибается хвост. Копчик, кое-же, он у коровы, у кошки хвост, поэтому я буду такими терминами говорить. Затем позвонок за позвонком, вниз-вниз-вниз, голова. Голова идет наверх, затем и позвонок за позвонком. У нас подгибается копчик или же хвост, я не знаю, вы поняли. Итак, вдох наверх, выдох вниз, вдох наверх. Руки, ладошки у нас четко стоят на полу, на коврике, на том, на чем вы занимаетесь. Угу. И поехали. Вдох наверх, выдох вниз. Вы можете начать делать это медленно. Ощутите, как позвонок за позвонком, позвонок за позвонком, у вас двигается спина, ваш позвоночник. Это потрясающее упражнение, если его делать верно. И ни в коем случае не надо вот такие вот движения делать. Мы не будем травмировать нашу поясницу. Мы делаем сначала медленно. Потом вы чувствуете, что вы можете быстрее. И тогда вы только ускоряетесь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Он Но как бы перекатывается. Вдох наверх, вдохнули, выдохнули, остались в этом положении, и сейчас мы остаемся в таком положении, притягиваем колено, у меня получается начинаем с правого, колено к груди притянули, и назад, сейчас чуть-чуть вот так отойду, чтобы вам говорили, притянули, скрутились, и назад. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, притянули лоб к колену и с выдохом ногу назад и голова у нас смотрит наверх. Угу. Вдохнули и с выдохом опустили ногу. И теперь все то же самое на другую ножку. Вдох, притянули колено к груди, с выдохом оттолкнулись. Вдох, притянули, с выдохом оттолкнулись. В том же самом положении И теперь обратите внимание У меня идет левая рука вперед Правая нога ровно назад То есть левая рука у меня будет вперед Вперед, я ее вытягиваю ровно И противоположную ногу назад Поставили, поменяли Левая нога назад, правая рука вперед Угу. И поехали. Нога у нас сильно не вытягивается. Она у нас прямая. Рука тоже. Голова смотрит Сильно спину мы не, не вытягиваем, то есть мы не скручиваем, она у нас прямая, обратите внимание. Подстраивайте дыхание под движение. В обычном положении. Перешли на колени и пятки, сели. Правая ладошка, сверху левая-левая, затем правая. Сели, закройте глаза и чувствуйте свои ощущения. Если у вас есть какие-то травмы колена, то вы не садитесь так. Не садитесь ни в коем случае. Вы садитесь в простую позу прямо, либо вы сидите на стуле. Если все окей, мы садимся на колени пятки и наблюдаем свои ощущения. И выдох вытяните ноги вытяните ноги и двигаем носочками вперед назад это очень полезное упражнение простое для омоложения тела и в одну сторону покрутите и в другую Угу. И теперь оставили правую ножку, левая нога у нас скручивается, таким образом она у нас идет к паховой области. И смотрите, либо возьмитесь за пальчик ног, ноги, либо, если вы у вас вот так скручивается спина, вам сложно возьмитесь, пожалуйста, за чиколотку, либо за колено. Угу. Возьмитесь э, на той позиции, которая вам удобна, и мы начинаем вдох-выдох, вдох-выдох. Очень аккуратно, не делаем это резко. Вдох наверху, задержались, вытянули спину, подбородок на себя, и выдох, поменяли ноги, то же самое, вытянули носочек на себя, прижали, окей, всем видно, я надеюсь, и взялись за пальчик, Ой, за пальчик, либо за щекотку, либо за колено, смотрите, как вам удобно. Чтобы у вас не было вот, так, вот таких скручиваний, быть не должно. Угу. Вытянулись. И вдох, выдох. Вдох, выдох. На себя вытяните спину как бы под углом вверх и выдох стряхните ножками хорошенько угу. отлично и сейчас давайте сделаем очень классную крию для того чтобы проснуться если вы еще не проснулись и зарядиться энергия она она просто удивительная главное делайте ее как нужно не халтуре не мы будем делать мы будем есть два выполнения мы можем дышать через круглый рот либо мы вытягиваем язык и дышим, знаете, как, как дышат собаки. Они очень правильно дышат, когда хотят охладиться. И это очень хорошо у нас а, такой детокс. Когда мы дышим, как собаки, смотрите. Вытягиваем язык и дышим через рот. Не прилагайте сильнее усилия, то есть не надо там прям... Вот, то есть не, не напрягайте горло. Не напрягайте горло. Будем дышать таким образом. И руки. Вот так. Мы их скручиваем. Как будто бы схватили и скрутили. Вот так. Обратите внимание, у нас работают хорошенько пальцы. Пальцы раскрылись, пальцы свернулись. Угу. Это очень хорошее, омолаживающее упражнение. И при этом мы вот в такое положение у нас будут руки и дышим собачьим дыханием. Поехали. Глаза на кончик носа. Дышите, дышите главное. Это очень хорошо раскрывает легкие и Охлаждает, это убирает токсины. Просто, просто сделайте это, и вы почувствуете эффект. Он потрясающий. Делаем хорошенько руками, очень интенсивно. И язык мы вытягиваем нормально. Не вот так вот. Вот это вот не считается. Это какой-то такой <малень...> маленькая очень собачка. Вы вот такая большая, хорошая собака. Давайте, давайте, разминайте ваши кисти руку очень хорошо. Мышцы, сожмите ешь, прям тряситесь, тряситесь, тряситесь. Трясите свое тело, держите дыхание и мощный выдох. Снова вдох. Вдохнули, задержали дыхание. Была первая часть дальше мы продолжаем дышать тем же дыханием так, давайте вы сейчас пока расслабьтесь выдохните почувствуйте свое тело При дыхании собаки, если у вас, возможно, начать мокрот отходить, или то есть какой-то такой, знаете, кашель, нормально, прокашлитесь, попейте водички, выпейте. Там, как я уже говорила, можете с собой ставить бутылочку с водой. Очень хорошее, очищающее дыхание. И мы будем сейчас делать руку. Одна у нас идет назад, другая вперед. Вот так. Вот таким образом покажу. Вот. Вы как бы рукой как будто бы разбиваете стену каждый раз. Представьте, что это все ваши блоки, все, что вам мешает, все стены, которые вы сами себе возвели на пути. Мы их как бы разбиваем. Такие, опять, как кунфу. И мы снова будем дышать таким же дыханием. Поехали. Прикройте глаза и просто разбивайте свои блоги. Прямая рука и ладошка. Стивна. 15 секунд, делаем хорошо, вдохнули, вытянулись, и трясите руками, одна рука вперед, другая назад, оставили, трясем, трясем, трясем, держим дыхание, выдох. Вдохнули, задержали дыхание, столько сжимайтесь и трясите руками, и выдох, и последний раз вдох, поменяли руки, сжимаемся, сжимаемся, сжимаемся, и выдох, отлично, закройте глаза, Чувствуйте свои ощущения. И третья часть. Мы тоже будем дышать собачьим дыханием. И смотрите, у нас в руках как будто бы такой шар. И вот мы делаем такие круговые движения руками. Смотрите, чтобы всем было видно. Вот так. Ну, как будто бы вы что-то набрали в руки. Не знаю, какую метафору подобрать. Не думаю, всем видно. То есть у нас пальчики в разные стороны. Вот так. Вот так мы сидим ровно. И вот это движение только в 10 раз быстрее. И дышим тем же дыханием. Поехали. И вы делаете это настолько мощно, что вы аж... Подпрыгивайте, почувствуйте, ваше тело должно подпрыгивать. Это упражнение очень хорошо дышим, причем. Я просто не могу так дышать и одновременно говорить. Упражнение очень хорошо раскрывает грудную клетку, работает с сердечным центром. еще одну минуту. И выдох. Не бойтесь показаться смешными. Вдох. И выдох. Отлично. Вдох. Выдох. Почувствуйте свои ощущения. Попейте водички. И чувствуете свои ощущения. И сейчас у нас такая энергия бурлит. Давайте мы сбалансируемся, сбалансируем наши полушария. Три минутки сделаем такую дыхательную практику. Смотрите, это правая рука. Правая рука. Большой палец. Сейчас поближе. Вот так. Большой палец правой руки закрывает правую создрю. Мы делаем вдох через левую. дохнули и мизинчиком этой же руки закрыли левую ноздрю. Выдохнули через правую. То же самое. Большой палец закрывает правую ноздрю. Вдох через левую. Закрыли левую мизинчиком. Выдохнули через правую. Мы будем дышать таким образом. Закройте глаза. Сейчас сначала сядьте ровненько. Левая рука у нас свободна, просто лежит на колене. Либо вы можете ее поместить в геонутру. Это когда большой и указательные пальцы вместе, остальные назад. Можно в таком положении. Мы будем вдыхать через левую, выдыхать через правую. Угу. И Поехали. Глаза закрыты. Дышим. Полный вдох. Закрыли левую. Полный выдох. Дышите в своем темпе и не торопитесь. Дышите и представьте сейчас, что время остановилось. То есть вам не надо никуда спешить, вы просто дышите. Полный покой и ваше дыхание. И никакой суеты. И только ваше дыхание. И мы на последний раз делаем вдох через левую ноздрю. Остались в этом положении. Задержите дыхание. Выдох. Убрали ручку. И положите ручки ладошками вверх. Закройте глаза. И дышите медленно и глубоко. Дох, и выдох. Сотираем ладошки. Приложите ее к груди. И для того, чтобы закрыть глаз, мы поем мантру «Сад нам». Длинный сад, короткая нам. Дох, Сейчас минут есть с вами, минут пять. Отвечу на ваши вопросы. Так, включаю комментарии. Так, ну что, ребят, если у вас какие-то вопросы появились? здоровья спасибо вам что приходите занимаетесь вместе групповая энергия это это очень здорово это очень мощно и когда работает вся группа она поддерживает всех каждый поддерживает каждого это очень здорово Да, <смех> это может быть там, сложная, да, практика для кого-то в самом начале. Но очень здорово, дает много энергии. Я очень рада, что вы приходите, что вы занимаетесь, что вы встаёте с утра, посвящаете себя практике для того, чтобы целый день у вас проходил уже в, в другом состоянии. Это самый большой подарок, который вы можете сделать себе. Да, следующее, следующее занятие будет в четверг в 9 часов. Также я буду вести до конца карантина, когда у нас пока до конца апреля там посмотрим у нас продлят, не продлят, тоже. Кто знает? Окей. Да, дыхание. Если до этого вы не занимались, я я помню, когда я сама начинала, мне было сложно, у меня было очень сильно зажато диафрагма. Это окей. Уже... Вы, вы, вы большая молодец, что вы делаете, что вы дышите и постепенно будет раскрываться легкие, будет увеличиваться их объем вам будет легче дышать и дыхание станет более глубоким, медленным и глубоким и вы можете обратить внимание. Учитель нам рассказывал, что даже... Когда ты начинаешь действительно дышать медленно и глубоко, и изучаешь это дыхание, то даже время замедляется для нас. Так, ну что у нас там времени? Скоро у нас следующее занятие. Я рада, что вы практикуете, выбираете себе тренеров, выбираете себе занятия по душе. Всем спасибо, спасибо за сегодняшнюю практику, и хорошего всем дня!